Доброго времени всем, с вами на связи Андрей Рыжков и сегодня я хочу рассказать о своем методе заработка на готовых текстах, с помощью которого я зарабатываю от 2000 рублей каждый день. А если вы новичок, ваш заработок составит как минимум 927 рублей в день или больше. Свой метод заработка я назвал ежедневный заработок от 927 рублей на готовых текстах. Сейчас я расскажу о своем методе подробнее, а потом покажу вам как зарабатывать на готовых текстах.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 Здесь отображаются выплаты за каждый день и за все предыдущие месяцы. Вы сможете зарабатывать такие же деньги с помощью моего метода заработка. А сейчас я покажу вам суть работы, вы увидите как происходит заработок и как зарабатывать на готовых текстах. Открываем сайт для проверки текстов contentwatch.ru и выбираем пункт «Проверка текста». Вам надо будет получать нужные статьи и текстовые материалы на определенных сервисах, проверять их на уникальность и ошибки и передавать заказчику, если уникальность текста не ниже чем 80%. Вы будете получать заказы на такие текстовые материалы. В одном из моих последних заказов была нужна статья по теме выбора хостинга или сервера. Требования заказчика были уникальность текста не ниже чем 80% и длина текста минимум 2000 символом. Вот такая вот статья. Я получил такую статью на определенном сервисе абсолютно бесплатно, законно и легально. На сервисе проверки орфографии я уже проверил статью, ошибок в тексте здесь нет. А сейчас проверим уникальность текста, копируем статью, выделяем весь текст, вставляем на сайт для проверки текста, опускаемся ниже и нажимаем кнопку «Проверить». Ждем пока текст проверяется. И видим уникальность текста 93%. Это хороший результат. Таким образом проверяем все статьи и тексты, передаем заказчику по электронной почте и получаем деньги за выполненную работу. На выполнение таких заказов нужно примерно 20-40 минут. Работа очень простая и справится каждый человек, независимо от возраста, опыта и знаний. Из моего курса вы узнаете, где получать такие заказы, как их выполнять, на каких сервисах получать уникальные статьи, где зарабатывать и как получать деньги за работу. Итак, что вы получаете, приобретая мой обучающий курс? Вот так выглядит папка с моим обучающим курсом. Здесь находится руководство по заработку и небольшой подарок для вас. Вы получаете пошаговую инструкцию по заработку, подробные видеоуроки, в которых показан мой метод заработка. Здесь подробно показан каждый шаг.